это делать, начинать с детьми, да, какие лучше методики воспринимать, что лучше родителям выбрать, когда там в начальной школе, дошкольное воспитание, школьное воспитание, какие методики лучше работают. Вот об этом, обо всем мы сегодня поговорим с ребятами, и я думаю, вам будет слышно, как они будут задавать мне вопросы, ну, и, соответственно, если у вас будут вопросы, вы их тоже пишите. ребят, скажите, у вас розыгрыш будет для всех или только для тех, кто ваших чатах. У нас розыгрыш для тех, кто задает вопрос в прямом эфире. Он может mm -hmm. быть и от вас, и от нас. Mm -hmm. То есть самый интересный вопрос получит, что ребята вот тут меня спрашивают. А мы покажем, Дима, продемонстрируй, пожалуйста, и расскажи. Что? Друзья, самый интересный вопрос, который выберет Марина Демидова, мы подарим вот такую замечательную книгу, это «Достигатор Сани Бук, mm -hmm. где пошагово вы сможете прийти к богатому мышлению себя и богатому финансовому состоянию. Mm -hmm. Если... Правильно я поняла, Дим, что если у вас были в детстве пробелы, да, по поводу воспитания, как работать с деньгами, да, как к ним относиться, то вот с помощью этого замечательного подарка вы этот пробел как раз и устраните. Поэтому, друзья, задаем очень интересные вопросы, старайтесь задавать каверзные вопросы. Чем каверзнее вопрос, тем интереснее и мне, и зрителям. И, безусловно, у вас будет больше шансов выиграть вот такой uh, подарок, который позволит вам воспитать uh, Скажем так, не воспитать, наверное, а дополнить те пробелы, которых у вас нет, чтобы полная картина пазла сложились и у вас наконец-то с деньгами все было хорошо. Потому что я знаю, что огромное количество людей сейчас в большой такой провальной яме в связи с кризисом, в связи с тем, что многие не выходят на работу уже большое количество времени, многие бизнесы закрываются, многие уже не выйдут с карантина в свои бизнесы. Поэтому мышление, предпринимательство и работа с деньгами сейчас, я думаю, очень злободневная тема. И она выходит на первый план даже перед отношениями. То есть если раньше отношения были на первом плане, а потом деньги, то сейчас деньги выходят на первый план. И передача будет очень интересная, поэтому... Не убегайте никуда, не делайте семь дел. Внимательно сидите, слушайте, смотрите, задавайте вопросы. Возможно, какие-то ответы или какие-то вопросы вам тоже будут близки. И я буду видеть, насколько вам это откликается, если вы будете ставить сердечки. Ну что ж, начали? Да, друзья, добрый день. Зовут меня Андрей, фамилия моя Кипаев. Некоторые друзья по интернету знают меня еще под именем Андрей Светлый. У меня три замечательные дочки и самая светлая жена на земле. Вот. А специализируюсь я на ведении переговоров и умении в них побеждать. Да, такая вот у меня специализация интересная. Я работал в крупной федеральной сети как раз на должности переговорщика. Кроме этого, у меня богатый... Опыт и школа инвестирования в Москве. Теперь я могу совершенно бесплатно каждому желающему дать совет, как, а главное, куда правильно инвестировать с наибольшей выгодой и минимальными рисками. Не в хайпы. А вот эфиры наши, они о духовности, саморазвитии и финансах. И сегодня мы поговорим о воспитании детей. Я не зря сказал про трех своих дочек. Для меня это, как и, наверное, для многих из вас, очень актуально. Возможно, даже это будет серия эфиров, которые там будут, на которых будут присутствовать различные психологи, различные специалисты, чтобы мы могли разные мнения людей послушать. Все будет зависеть от вас, от ваших комментариев в Ютубе и в Инстаграме. Поэтому пишите нам, мы в этом чате выложим наши аккаунты Инстаграма, Подписывайтесь, мы ответим взаимностью, взаимной подпиской и хорошим, добрым контентом. Сегодня со мной ведет эфир Дмитрий Хамьянов. Это амбассадор фонда Амир Капитал, портфельный инвестор и финансовый консультант. Пригласили мы в гости замечательную девушку. Зовут ее Марина, фамилия Демидова. Она... Профессиональный психолог, мама двух успешных дочек, одна из которых долларовый миллионер, а вторая живет за границей и вместе с мужем руководит хорошей строительной компанией. Марина автор нескольких тренингов, таких как «Как воспитать успешного ребенка», «Путь к себе», «Линию успеха». Я себя люблю, если я не ошибаюсь, да, называется еще. Ага. Женской счастье есть у вас, Марин, такой тренинг. Поэтому э, мы больше, чем уверены, что с нашей сегодня темой и гостей мы точно не ошиблись. И у меня, Марин, сходу к вам, как к профессионалу, прям такой приход, прикладной вопрос. Э, я изучал несколько методик воспитания детишек. И вот основные из них я сейчас перечислю. Это методика Глена Дом, Домана, Марии Монтасари, система Никитиных существует, есть методика Николая Зайцева и Вальдоровская методика. Вот какая, на ваш взгляд, наиболее подходит для воспитания детишек, ну, скажем, от двух лет? Если вам коротко сказать, то я скажу одним словом – никакая. Если вы хотите подробный анализ между этими всеми школами и методиками, то выбирать все равно родителям, потому что, ну, не бывает, вот только это хорошо и только это плохо, Да. То есть это, мы, конечно, можем обратиться к Маяковскому, что такое хорошо что такое плохо, но мы-то взрослые люди, мы должны понимать, что дети все очень индивидуальные, и все методики, которые описаны в больших трудах, они, в общем-то, к ну, какому-то усредненному. Вот, например, если взять две противоположные, я считаю, методики, как Вальдорская и монте да, они... На мой взгляд, диаметрально противоположно. Если Вальдорф он говорит о том, что нужно творчество развивать, что нужно всячески стараться сделать из человека, где три единства, да, дух, тело и душа, они как-то гармонично развивались, то это может привести к чему? То есть есть плюс, есть минус. Это может привести к тому, что социальная адаптация будет очень низкой у ребенка. И если говорить о Монтессори, то там наоборот. Все говорят, что нужно как можно меньше контролировать ребенка, как можно больше дать ему свобод, чтобы он проявил свою личность, чтобы он понял, кто он. То Монтессори наоборот. Она сама по себе логик была Мария. Она сама по себе была очень такая жесткая женщина. И для нее, конечно, очень было интересно делать какие-то рамочные моменты. То есть там дети, когда занимаются, они не могут выйти из своего личного пространства, но они его очень хорошо охраняют. Но, соответственно, что может ребенок? Он может научиться хорошо завершать. Да? Вот У нас у всех большая, наверное, проблема с детьми, что вот он что-то начинает и бросает, начинает и бросает. Да? Вот там научат его завершать. Но какая обратная сторона медали? Он будет очень ярким индивидуал индивидуалистом, <laughs> то есть он будет единоличником. И, соответственно, вот этого творчества, вот этого раскрытия своего потенциала там не будет. То есть это будет такая машина для достижения целей. Ну, кто хочет либо так, либо так у ребенка? Это же перекосы, перекосы. Если говорим о Зайцеве, то там тоже есть очень хорошие методики, как быстро научить ребенка читать, ну, допустим, раньше, чем говорить, как он говорит, да, как он позиционируется. Но там тоже есть свои моменты. Например, наши школы и наши программы не адаптированы к методике Зайцева. И ребенок будет злиться, путаться, он все время будет думать, что кто-то либо учитель не прав, либо он какой-то не такой. Когда они дойдут до синтаксиса, когда они дойдут до разбора слов, когда они будут понимать, что слоги, которые мы их учили по методике Зайцева, они не всегда укладываются в ту школьную программу, которая сейчас у них. И так можно разобрать абсолютно любую. Но я, если вот мое личное мнение, да, то есть я там не... Бог весть, какой гуру для всех, но лично мое мнение и практика, как мамы, как бабушки, да, то есть у меня две внучки, 10 лет и полтора годика, и, конечно, я очень так активно в воспитании этих ребятишек участвую, потому что, когда я была сама мамой в 20 лет, я ничего этого точно не знала, мне некогда было ходить изучать все эти методики, я в то время зарабатывала деньги в 90-е годы, чтобы эти замечательные детишки выжили. А сейчас, когда у меня появилось на это время деньги, конечно, я все это изучаю, мне все это интересно, и мне хочется, чтобы большое количество детей воспитывались именно в раскрытии своего потенциала, но и с социальной адаптации. Поэтому мне кажется, что если уж говорить о методиках, да, что вот самая такая... Ну, Никитина, безусловно, хорошо, потому что там они говорят о том, что тело и ум, они развиваются как бы на одной ступени, равно. И я с этим полностью соглашусь, потому что делать а, вот таких творческих личностей с вальдорфской школы, которые там летают в облаках, ну, вот если утрировать, да, или делать таких приземленных личностей, как монте тем более там очень цена такая, кусающаяся, 80 тысяч в месяц у монте -Сори. там и 15-20 у Вальдорфа, да, то есть это тоже нужно говорить о том, а что родители-то хотят показать? Они хотят прям вот не знаю, как ребенку помочь? Или все-таки это часть снобизма, чтобы сказать, а мой ребенок учится в монте а вы там вот в обыкновенной школе, да? То есть вот, вот такие ты, вещи. Ну, Так я вот поэтому и спрашиваю, вот как раз для того, чтобы людям правильный выбор сделать, потому что действительно очень многие хотят похвастаться, Громким названием методики, по которой они учат своих детей. И уже погрузившись в нее, понимают, что блин, что-то мы не туда поехали, а время-то идет, ребенок-то вырос. Мы потеряли это драгоценное время. Поэтому таких ошибок не, хочу, не хочется допускать. Ведь правильно, для этого и нужны советы людей, таких как вы, профессионалов. А блин, а вот почему, Марин, почему тогда нет методики на данный момент, раз мы все понимаем, что они не идеальные, совмещающих бы и спортивное развитие и умственное, и творческое, и логическое. Или есть? Есть. Просто они не пропиаренные. Вот, например, мне очень близка методика Шалвы Аманашвили. Вот это психиатр, который говорит о том, что для того, чтобы воспитать успешного во всех отношениях ребенка и гармоничную личность, нужно быть с ним на равных. А что значит быть на равных? Это значит, в первую очередь, начать с воспитания себя, как родителя. А кому больно хочется воспитывать себя? Все хотят поучать, поучайте лучше наших поучат. Да? То есть поэтому а вот безответственность родителей, с одной стороны, да, нам как кажется, что если мы отдадим в дорогую школу, то значит я показываю любовь к своему ребенку таким образом, что я там все готов ему отдать, чтобы он только воспитывался в самой лучшей школе. Да? Потому что половиной тысячи детей только учатся сейчас. То есть это такая элита. Не каждый может Две с половиной тысячи россиян учатся в этих школах. И запись в эти школы, то есть туда не больно ты попадешь. Хотя берут всех, но как бы по очереди можешь просто не попасть в эти школы. Еще и раз, конечно, какая это... как это называется? Я не успел запомнить. Шалва Аманашвили. Ага, надо почитать. Не слышала об этом. Интересно. Почитайте, вот. потому что, знаете, самое, мне кажется, самое рациональное и самое такое ну, как скажем, адаптированное, да, это то, что сильно не пиарят. То есть вот когда человек хороший, он просто хороший, а когда человек сильно распиаренный, а ты уже понимаешь, что он хорошо продает. Но это еще неизвестно, какие у него ценности, да? То есть здесь вот Шалва, он очень хорошо говорит о том, что, что такое быть на равных с ребенком. Это не значит опускаться на уровень ребенка, это значит поднимать ребенка на уровень, который ты можешь дать ему своим примером. Единственное воспитание, хорошее для детей, это пример родителей. И если вальдорфская школа, она все-таки зациклена на личности учителя, это очень опасно, друзья. 8 лет один человек будет учить вашего ребенка. Это будет для него такой авторитет, что ваш авторитет как родителя может померкнуть. 8 лет – это как раз самое становление, ну, там, до 14 лет, да, если мы учим в альдорской школе, то а, до старших классов. И как раз формирование личности все будет проходить на базе общения с человеком, который будет для него являться авторитетом. Значит, прежде чем выбрать эту школу, нужно не школу выбирать, а педагога. А что это за человек? А какие у него качества? А чему он может научить помимо программы он будет передавать свои ценности, общечеловеческие ценности. И здесь это будет, во-первых, серьезная конкуренция, потому что если вы по-другому мыслите, ребенок будет приходить из школы, говорит, папа, мама, а мне вот Марья Ивановна сказала так, и вы там типа мне не авторитет, да, а сейчас дети еще с ранним развитием, они говорят, что у меня есть свои права ты не имеешь права мне это говорить, у меня есть свое личное пространство, они все эти слова все уже хорошо знают, выучили, и даже знают, куда сходить пожаловаться. Поэтому хорошо. хорошо. Кстати, друзья, я уверен, что у вас уже зарожда... зарождаются вопросы. Те, кто с нами сейчас смотрит в Zoom, эфир, пожалуйста, пишите эти вопросы в рубрике «Вопросы и ответы», не в чате, а в рубрике «Вопросы и ответы», я это подчеркиваю. Вот. А мне прям не терпится задать следующий вопрос. Но Я вижу, Дима Хамьянов тянет руку, его тоже, видимо, не терпится. Поэтому, Дим, передаю тебе слово. Задавай. Да. Друзья, Марина, у меня такой вопрос, он может быть попроще. А в чем по вашему опыту заключается самый главный секрет воспитания успешного ребенка? тезис можете можете перечислить? Какие важнейшие качества? Должен быть у родителей, на что... Я могу коротко начать. ответить, так же, как и угу. на вопрос Андрея, да? <laughs> Для того, чтобы ваш ребенок был успешным, станьте успешным сами. Все. Если родитель не успешный, какая модель может привиться ребенку? Вот жертвенная позиция, да... Например, когда родители говорят, да я возьму кредит, полмиллиона долларов, лишь бы он учился в самой лучшей школе или там в институте, или там еще где-то, да, и потом всю жизнь буду выплачивать, а потом ребенок закончит или, не дай бог, еще и бросит эту школу, и вот это вот свистопляска, потом обиды, потом жертвенное натягивание одеяла, то туда, то сюда, то ребенок начинает истерить, то мама начинает истерить с папой, да, это ни к чему хорошему не приведет, здесь, Успешность ребенка зависит напрямую от качеств родителей, потому что самая идентификация ребенка происходит на базе родителей, то есть какие первичные признаки заложили родители. Мы люди, мы можем копировать только то, что подают нам в пример. Если ребенка там, украсть в шестимесячном возрасте и отправить его в стаю к волкам или там, к обезьянам, он вырастет такой же он не вырастет по методике Зайцева, он не вырастет по методике Никитина. он вырастет по методике мартышек и волчат. То, что передают ему те, кто его воспитывает. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок был успешным, станьте успешным сами. Вот смотрите, у меня была жизненная ситуация моей средней дочке, тогда было 5-6 лет. И она придумала для себя такую забаву. Она находила камешки, специальных искала, разукрашивала mm -hmm. и ходила продавать около магазина как талисманы. А для того, чтобы это для нее не было обманом, я ей сказал, ну ты своей детской доброй душой каждый камешек, каждому камешку желаю удачи, чтобы если ты продавала, ты продавала человеку для того, чтобы он, ну, он, он действительно заряженный положительной энергии. Угу. И вот однажды она ко мне прибегает вся в слезах и говорит, папа, папа, что делать? Лиза с Соней стали тоже рисовать камешки и тоже их продавать и плачет. И вот я тогда ей сказал, говорю, да ты радуйся, радуйся, глупенько. Это значит, твой метод работает, значит, он популярный. И вот у меня к вам вопрос. А может быть нужно было, как она просила, пойти к Соне и к Лизе, и к их родителям, и сказать, вот видеть, что вы делаете, чтобы такого больше не произошло, тем самым подтвердив типа свой авторитет. Или не типа, но подтвердив действительно. Вот Мне кажется, у... вариант. У каждого родителя были такие моменты, я могу рассказать свою историю с своей младшей дочерью, там был не предпринимательский момент, а просто ее обижал там мальчишка во дворе, Ей было тогда, может быть, ну, тоже так же лет 6, да? Но она у меня мелкая, и поэтому она все время выглядит в два раза меньше, как трехгодовалая. И вот она прибежала и тоже, «Папа, папа, меня там мальчик, там Петя обижает». А, на что папа ей сказал, «Он тебя как обижает?» Он говорит, «Палкой». Он бьет, он говорит, «Нет, замахивается». Он дает ей палку и говорит, «Вот тебе палка, такая же, как у Пети, иди и отстаивай свою точку зрения сама». И в данный момент времени у ребенка сложилась обида на отца, и она всегда будет складываться обида у детей на родителей, какая бы ситуация ни была, Андрей, как бы мы ни поступили, если ребенку важно отработать какую-то психотравму свою детскую, а он все равно ее найдет, он найдет, на что обидится. Но эта ситуация позволила воспитать в ней черту характера, когда она сама за себя может постоять. Вот и думает, что тут, хорошо или плохо. Да? С позиции, как отец, он просел в ее глазах, что он не пошел и не заступился, и там как-то не поскандалил с этим Петей. А с позиции воспитания для младшей дочери, это был хороший плюс и хороший жизненный урок, что она полагается только на свои силы, и она знает, как себя отстоять, и свои личные границы. Так что вы все правильно сделали, Андрей, с позиции для дочери. Понял. Дим. Да, Марина, у меня вопрос а, по частным школам, по частным гимназиям. То есть родители действительно пытаются отправить своих детей в более престижные, а, в более ну, спокойные, что ли, можно сказать, школы. А у меня у самого четверо детей, и вот первые мои дети учились а, в частной гимназии. И мы столкнулись с такой ситуацией, когда, а, ну, то есть там, соответственно, есть а, родители, владельцы газет, пароходов и фабрик, заводов, а, соответственно, то есть iPhone еще не успел, например, выйти а, на прилавок, да, то есть у детей уже появлялись там айфоны, водители и все, и дети, в виде вот это вот рассвоение, да, то есть они начинают просить тоже многие а, вещи, которые есть у более обеспеченных родителей, и вот я хотел бы а, попросить у вас совет, как правильно родителям а, себя позиционировать, или что говорить, или как вот следует поступать, то есть как-то вот обеспечивать детей, да, то есть если финансово невозможно, то есть какими-то элементами роскоши, да, то есть там последними моделями айфонов, телефонов, еще чего-то. Или, или же, то есть что как-то по-другому их воспитывать? Ну, для начала, Дим, для того, чтобы дети не попадали в такую ситуацию, нужно все-таки выбирать общество среди детей, такое, которое было бы для них комфортно, чтобы они могли общаться на равных. Потому что в любом случае это, как бы вы ни объясняли, это в любом случае будет травма, что я какой-то не такой, что, ну, кастовость, особенно в подростковом возрасте, она очень сильно развита. И, безусловно, здесь как-то не объясняй, хочется быть на уровне. И никому не хочется быть изгоем, никому не хочется быть каким-то непринятым в какое-то обществе ребенком, и это очень сильно травмирует. Особенно вот когда идет подростковый период, когда идет влюбленность, когда там 16-17 лет, когда серьезные такие психические отклонения могут быть у ребенка не только скрытые неврозы, но и психотравмы, которые могут привести к суициду. Поэтому, когда родитель выбирает какую-то методику или образовательное учреждение, неважно какое, садик, школу, вуз, нужно в первую очередь думать, а что я в итоге хочу получить, да, как родитель и как спросить ребенка, а что он на самом деле хочет. Потому что мода и социальное общество, оно нас толкает на то, чтобы навязывать нам какие-то цели социальные, ведь у нас сейчас век потребления. И чем больше мы будем потреблять, чем дороже мы будем покупать какие-то вещи, тем как бы статуснее мы становимся. Такова политика социальной среды, в которой мы сейчас живем. Но ребенок – это не некая игрушка, или мы не можем ребенком мериться, да? не можем. Мы должны понимать, что для ребенка должно быть то общество, в котором он может развиваться на равных пускай он в этом обществе на равных показывает, что он лучше, больше там в каких-то знаниях, там у него больше знаний или еще что-то, он может этим гордиться своими навыками и умениями. Материализация ребенка, что вот у меня есть там один айфон, а у тебя как у лоха еще шестой, да, это ни к чему хорошему не приведет. То есть материализация она всегда будет, ну как бы, не, она не развивает предпринимательское мышление, она развивает зависть. Она развивает низкие вибрации, она дает возможность ребенку падать духом, не быть уверенным в себе, да, потому что, чтобы быть уверенным в себе, я должна обвешаться гаджетами и какими-то лейблами известных брендов. Но это же не уверенность в себе, это иллюзия. Уверенность в себе mm -hmm. ребенок зарабатывает тем, что он добивается результата. А какой результат в том, что мы сделали престижную школу или более дорогой гаджет? Это не результат ребенка, это манипуляция ребенка. Поддерживать манипуляции во всех проявлениях, это значит выращивать в ребенке эгоцентрические такие моменты. Эгоцентризм сам по себе хорош, потому что это лидерская позиция. Ни один лидер не сможет быть лидером, если у него нет эгоцентризма. Но когда он слишком зашкаливает, когда он уже ведет к манипуляциям, это разрушает личность. Поэтому здесь надо всегда смотреть на то, на что готов эти ребенки. Я сама была в такой ситуации, Дим, когда я совершенно неожиданным образом поступила в престижный вуз, в высшую нашу школу экономики. Ну, то есть, как бы я сдавала и сдавала экзамены, у меня не было особой тяги, я туда пошла, потому что там на... Абитуриентов посылали собирать яблоки во всех колхозах, там картошку убирать, там морковку дергать, а тут яблоки, думаю, ну вот, пойду яблоки собирать, это, это интереснее, вот. И когда я туда попала, то есть туда попадали пабла, тут там платили за экзамен, а я просто их сдала и оказалась в этой же среде, как ты говоришь, я хорошо помню свои собственные переживания, что это было трудно законнектиться со своими сверстниками, да, найти себе ровню. И были такие стайки, то есть стайки там, те, которых приняли за, э, от колхозов, тогда раньше было модно посылать учиться, когда колхоз оплачивал, и те, которые там с помощью родителей туда поступили. И это была кастовость резкая очень такая. Это было очень неприятно, очень неприятно. И именно поэтому я, скорее всего, ушла из очного отделения на заочку перевелась чтобы найти себе общество которое мне было ровней. а мама при этом плакала она говорила, как же так ты вот у меня поступила и сочки переходишь на заочку для нее это было больно то есть вот она старалась там вот она не могла понять моей боли а поэтому мне кажется ну, в любом деле нужно ставить цель вот чтобы вы не начинали там поход в магазин, подача документов в какой-то вуз. Нужно ставить цель. Что вы хотите преследовать от этой цели? И уходите от выгоды родительской, там, допустим, собственной недолюбленности, недоданности от своих родителей в сторону выгоды ребенка. А как ему там будет? А что он от этого получит? Куда это его приведет? Тогда не будет возникать никаких вопросов. Нужно разговаривать с ребенком и объяснять ему, что его будет ждать. Сразу, когда вы рассказывали про свою историю, сразу вспоминаются слова Юлия Цезаря. «Я лучше буду первым в провинции, чем вторым в Риме». Да, да. И это вот у ребенка в подростковом максимализме это очень важно, очень ценно. Вот сейчас ко мне большое количество, прям поток идет консультаций, да, тем более вот сейчас перешли на онлайн-образование, дети и так плохо общались между собой, а теперь вообще у них нет вот этих междуусобных каких-то разборок, где они могут отстоять свое право там кому-то там врезать, где-то там за косичку дернуть, да, взаимодействовать между собой. И сейчас это остро стоит проблема взаимодействия а, на уровне, вот как ты и я одной крови, да, чтобы было одинаковый уровень у детей. Очень серьезно стоит эта проблема взаимодействия. И мне кажется, что вот интернет – это как одна из мощнейших площадок, где дети могут взаимодействовать с друг с другом на своем уровне – интеллектуального развития, психического развития, социального развития. И нужно такие вещи поддерживать. Я вела марафон в начале нашего кризиса, 600 семей там было, чем ребенка занять в кризис. И я обратила внимание, что дети очень сильно закрытые. То есть детям всего 8-12 лет для такой возрастной группы я вела марафон. Дети уже с большим комплексом. Чувство вины, желание хорошо выглядеть, страх, страх перед собой, перед родителями. Вот это перфекционизм. Если я не делаю хорошо, так лучше я вообще делать не буду. да. И очень сильная замкнутость и закрытость. Это тоже как одна из, как бы я бы даже сказала, уже отклонений, да? когда ребенка отдают в ту социальную среду, которая не соответствует. Хорошо, да. хорошо. Мне, мы просто сейчас из-за тайминга не успеем очень много к вам интересных вопросов задать. А ведь у нас же такая программка с фишкой каверзных вопросов. У меня, знаете, такой легкий, но все же... Каверзный, наверное, к вам вопрос, чтобы немножечко нам раскрыть оппонент нашего гостя, дорогого. Марин, вот, пожалуйста, назовите случаи, когда вы, как психолог, ругали себя за неправильный поступок по отношению какой-нибудь из своих дочек. Такая исповедь самой себе. Ведь мы все делаем ошибки, и вот мне бы хотелось узнать, как, как подобный у вашего Профессионалы Андрей, вашего уровня ошибки. Какие если были? я, Андрей, буду говорить о своих ошибках, то на этом можно эфир и завершить. Я все оставшееся время только и буду говорить о своих ошибках. Uh, <laughs> наверное, самая такая uh, яркая для меня ошибка, это, ну вот мы сейчас говорили перед эфиром, что у вас дом, у меня дом, да, как мы радуемся тому, что все цветет и расцветает. Сейчас вот недавно только была весна – и я думаю, у каждого родителей, у меня в том числе, мои девочки все время приносили первые цветы. Мама, мама, букетик. Это были одуванчики, это были там цветочки, которые не стоят, понятное дело, в воде. И как их срывали? Срывали только шляпки, то есть без стебелечка, ставить особенно некуда. А угу. поскольку мама была загнанная на каких-то своих профессиональных делах и некогда было там сильно отдавать времени своим детям, то что глупая мама делала, то есть я? Я брала букетик, походе говорила «спасибо, дорогая», и при ребенке выбрасывала в мусорное ведро. Вот если бы у меня была возможность вернуть время назад, понятное дело, что сейчас и на коленях не выпросишь, не вымолишь этого прощения, потому что ушло, упущено время, упущено вот это состояние доверия, да, когда ребенок тебе бежит со всей душой, и то, что он смог сделать, он сорвал и приносит маме в подарок, а мама, сволочь такая, берет и выбрасывает на глазах у ребенка этот букетик. Вот до сих пор себя не могу простить за это. То есть этого ни в коем случае делать нельзя? Нет. Угу. Хорошо. Следующий вопрос, Дим. Друзья, пишите, пожалуйста, вопросы. Через а, 10 Марина, минут. Марина, можно задать? Такой вопрос. Да, следующий. Дим, тебя не слышно? Подвис. Да, да, да. Марина, вопрос такой. Вопрос такой. Как.. Правильно вообще стоит ли детям давать карманные деньги? Сколько давать? За что давать? Стоит ли карманные деньги привязывать к выполнению домашних обязанностей и к учебе? То есть вот дети и карманные деньги. А, ну давай по порядку. Чем раньше мы детей познакомим с деньгами, тем лучше. Алло, что... алло. Меня слышно? Да, да, да, хорошо. Если смотреть, ну, большое количество психологов на эту тему говорят, все говорят, что с шести лет. Я говорю, что нужно это делать раньше, но в игровой форме, не как деньги, а как какие-то предметы, с которыми можно поиграть, да? То есть, например, это могут быть вымытые мелкие там железные денежки, которые обязательно у ребенка должны быть в кошельке, и он играет, например, продавцу продавцов, в кассу, но чтобы это были у него мелкие копеечки. У меня в свое время у детей был целый сундучок специальный, мы туда собирали однокопеечные монеты. Я их мыла, и они там были чистые. Дети всегда могли подойти, взять сколько-то этих монет и поиграть в, в какие-то свои там игры, да? то есть обменяться, что-то что купить, что-то продать, то есть именно не фантики, не бумажки, а чтобы это были живые деньги. Второй момент, когда мы можем ребенка приучать, это там, допустим, если ребенок уже научился считать или учится считать да, в этом возрасте. У всех разный возраст. Поэтому говорить, что с 6 лет нужно приучать к карманным деньгам, я с этим не согласна. Сейчас некоторые дети в 4 года тебе всю таблицу э, умножения расскажут. И что ждать до 6, если он уже умеет считать. Мы, например, внучку учили считать на деньгах. Потому что а, она отказывалась считать там 2 плюс 2 для нее. Ну, все говорят, два яблока, там еще два яблока. Нет, мы на деньгах учили считать, потому что так а, более понятно, что она может купить потом на эти деньги. да? То есть приучать ребенка нужно с того момента, как он только начинает сосчитать. Когда же он уже понимает, как сосчитать, плюс-минус у него уже есть, то а, нужно завести такой блокнотик, то есть дневник, по бюджетированию ребенка, чтобы он приучался анализировать свои расходы, то есть у него должен быть приход, и у него должен быть расход, и он должен видеть, что получается в итоге. И главное отпустить эту ситуацию, потому что родители же привыкли, какой-то. во-первых, нужно выставить правила, то есть не просто так, вот ты помыл посуду, вот тебе 5 рублей, этого не нужно делать, так мы воспитываем совершенно не те качества в ребенке, а вот есть, например, правило, первого числа я выдаю тебе на карманные расходы, там, на месяц какую-то сумму, а у всех она своя, это зависит от бюджета родителей, это зависит от потребностей детей, то есть вы какую-то сумму озвучиваете, говорите, каждое первое число месяца я тебе даю вот такую сумму на карманные расходы, что хочешь, то и делай. Единственная моя просьба – писать все, что ты купил, Свой дневничок, чтобы я в любой момент могла прийти и проконтролировать. Вот у тебя было столько денежек, вот туда ты истратил, сейчас у тебя в кассе вот такая-то сумма. да? Как любой предприниматель, когда контролирует свое какое-то предприятие. Мы же снимаем кассу там в ресторане, в каких-то торговых точках для того, чтобы проверить, как работает продавец. Это же нормально для нас, да? Поэтому здесь тоже должен быть контроль, но такой контроль более мягкий, потому что больше прав мы отдаем ребенку. Пускай он купит ерунду, пускай, но тогда у него останется ноль, и тогда то, на что он копит, ему не хватит. Тут самое главное выдерживать паузу, когда дети начинают манипулировать и говорить, ну как же так, и плакать, что вот, у меня день рождения, я копил, но я не удержался, я купил эту игрушку, а я хочу так эти коньки или там самокат или еще что-то, а теперь мне не хватает денег, дай, пожалуйста, и начинают выклянчивать. Вот тогда вы можете сказать ему, заработай, и озвучить недостающую сумму каким-то трудом, что он должен сделать, но этот труд должен быть не, как сказать, он должен быть прорывом для ребенка, то есть это не должно быть легко, он должен прорваться настолько, что сказать, что вот я молодец, вот там я мужик, да, или там вот я красотка, да. То есть он должен гордиться собой, что он сделал этот прорыв, заработал и на заработанные деньги, которые там ему необходимы, для той мечты, которую ему важно было воплотить в жизнь, он это совершил. Что здесь мы сразу убиваем несколько зайцев. Во-первых, мы ребенку учим мечтать. Вот сейчас спроси любого человека, какая у тебя мечта. Кто из десяти скажет о своей мечте? Девять человек скажут, ну мне бы кредит закрыть, ну мне бы квартиру оплатить, ну мне бы ипотеку погасить. Да? А мечты нет, есть только реалии, которые нас все время вниз, вниз и вниз давят и из-под этого груза очень тяжело вырваться. Поэтому ребенку мы учим мечтать. Это первый плюс, когда мы даем карманные деньги. Второй плюс – это то, что он сталкивается с первыми трудностями. Растратил деньги, не может ничего купить. И третий плюс – это то, что он понимает, что деньги надо считать. Если он не будет считать, а будет только выполнять свои прихоти, то ни к чему хорошему это не приведет. И здесь, как и в любом ну, в каком-то взаимодействии между родителями и детьми, родителям очень важно держать свою паузу. Если сказал нет, значит нет. Если сказал да, значит да. И если ты там должен первого числа отдать ему такую-то сумму, значит заработай столько, чтобы отдать эту сумму. И не будь ну как скажем таким человеком, который не держит свое слово в глазах своего ребенка. Вот это очень страшно для ребенка разочароваться в родителях пообещал и не сделал. Вот ответил, Дим, на твой вопрос? Да, да вопрос спасибо огромное. Интересный. А можно вот, Андрей, еще чуть-чуть вопрос в продолжение? У меня три сына и дочка, да, то есть и воспитание, то есть мальчиков я учу сразу зарабатывать, у меня сын 14 лет уже инвестирует, уже зарабатывает сам, у него портфель уже свой есть. Дим, а, Дим извини, Дим, извини, просто я сейчас страну-встряну перебью. Воспитание девочек, как? То есть их нужно принцессами растить или все-таки... Точно так же, как мальчиков. Прости, Андрей. Ну вот у Андрея три девочки. Вот у него и спроси, как он девочка растет. У него детстве. мальчишек нету. Вообще это очень хорошо, когда в семье, в семье разнополые дети. Потому что, например, если мы говорим о гендерном воспитании, которое, безусловно, у нас есть несколько миссий. И одна из миссий — это выполнить свой гендерный долг, да, свое предназначение по гендерному признаку. А вот в однополых, у однополых детей там много девочек или много мальчиков, у них как бы выбора нет. У них первый мужчина – это папа, первая женщина – это мама. А когда есть братья и сестры, то здесь получается микс. То есть они могут посмотреть, и как братья себя ведут, и что там у них происходит, да, и чем отличается их тело. Папу-то особенно не рассматривают, а вот своих братьев и сестер могут рассмотреть. И это очень хорошо, и то же самое и с деньгами, то есть и девочки, и мальчики, здесь не гендер, бизнес не имеет гендерных признаков, где не имеет, невозможно не вести бизнес по-женски, невозможно вести бизнес по-мужски, поэтому с деньгами все абсолютно одинаково, как с бизнесом. Спасибо огромное, Андрей тоже, прости меня, спасибо большое, Марина. Я прощу. Зрители не, проща... не простят, Дим, потому что мы вообще вопросы зрителей задать не успеем. Но это означает только одно, что, ребят, те, вопро... те вопросы, которые мы сейчас не зададим, вернее, на которые мы сейчас не ответим, мы зададим в другой передаче. Чувствую я, что мы продолжим это общение, не хватает нам времени по таймингу, ну, сейчас мы все-таки сможем зачитать. Один, два. Дим, а, под рукой. Давайте, а, да, поехали. Под рукой у нас восемь вопросов. Давайте, может быть, по, там, по 30, там, со, по 40 секунд на вопрос, я думаю, мы все успеем ответить. Как слышно, что говорят? Сейчас будут вопросы. Поставьте от одного до десяти, как слышно, что говорят в зоме. Угу. Ну, первый вопрос, Евгений. Да, у меня двое деток, два годика мальчика и девочка. С чего начать воспитание детей, как воспитать успешных детей? Ну, наверное, на него, в принципе, ответили уже. Ну, если вы да. еще не поняли, как, то ко мне в тренинг, как воспитать успешного ребенка. Там 25 дней, вам точно расскажут, как это сделать. Подтверждаю. Дальше. Вопрос от Евгения. А можно отправлять детей в обычные школы? Ну, а почему нельзя? Можно, даже можно. нужно. Так, здесь у нас такой вопрос протест от Людмилы. Не согласна с Мариной, получается, что знай свое место, с мажорами не учись, сам сначала стань успешным, чтобы ребенок пример брал. Если сами не смогли, то хотим ребенка сделать успешным. Смотрите, если родители успешны, если родители успешны, то, соответственно, ребенок будет учиться в успешной среде. Если родители не успешны, значит, родители должны выбирать согласно себе среду ребенка. Вот выпрыгивать из штанов для того, чтобы ребенок стал успешной ценой собственной жизни, собственного счастья собственной радости, ни в коем случае делать нельзя. Потому что потом ваши замечательные амбиции будут оборачиваться вашими неврозами, вашими слезами и вашими обидами на ребенка, взаимными претензиями. Это, поверьте мне, моему опыту, то, что ждет родителей. Я здесь, можно соглашаться, можно не соглашаться, время покажет. Спасибо большое. Еще вопрос от Людмилы. Как не испытывать чувство вины, если я мало времени провожу с ребенком? А что значит мало времени проводить с ребенком? Для того, чтобы ребенок полноценно чувствовал, что его любят, достаточно 20 минут в день полноценно провести с ребенком время. Это может быть время перед сном. Почитать книжку, если он маленький. Просто полежать, похихикать, попить чайку, пощекотать ребенка. 20 минут времени. Не 20 минут времени, ага, сейчас я отвечу, у меня тут смс, да? А 20 минут времени, когда вы тактильно с ребенком общаетесь. Для ребенка, какого бы возраста он ни был, очень важно тактильное общение. Поэтому, мне кажется, 20 минут любой родитель может найти э, времени. Даже если ребенок уже уснул, и вы поздно пришли с работы, лягте к ребенку и полежите с ним 20 минут. Спасибо, Марин. Вопрос от Натальи. 16-летних детей тоже контролировать, куда они потратили деньги? Вот, карманные. А как же, а как же. Вы же не хотите, чтобы ваши 16-летние дети покупали сигареты, алкоголь или еще того хуже наркотики? Они должны отчитываться, и вы должны понимать, что такого-то числа вы, вы будете снимать кассу или скажете «в любой день». Я не буду предупреждать, когда я буду снимать кассу и смотреть остаток. Но я должна понимать, что ты все расходы записал, и ты знаешь, где эти деньги. Здесь вопрос не контроля за покупками скорее стоит, а вопрос контроля за управлением деньгами. Вот здесь нужно сместить фокус да? и ребенку это объяснить. Я не контролирую, что ты покупаешь. Мне важно понять, что ты научился а, понимать, что такое финансовый поток. Угу. А вопрос тоже от Натальи. Можно ли наказывать лишением денег детей? Нет. Они их не зарабатывают. Вы им добровольно даете. Угу. Поэтому это не наказание. Угу. А вопрос от Людмилы. Как не вырастить эгоиста при хорошем семейном доходе? Для того, чтобы мои дети не выросли эгоистами, потому что я тогда не знала всех этих тонкостей, в какое-то время, там, старшей дочери было 12 лет, достаток был у нас хороший, и мы сменили город на деревню. А, то есть, когда я поняла, что дети начинают эгоистично подходить, я не говорю, что всем надо так делать, просто свой опыт рассказывать, да, и не знала, как поступать. А, когда я поняла, что дети уже выбирают ресторан заранее, где они будут справлять день рождения в 8 лет, да, я поняла, что это что-то не то, что надо как-то по-другому. И мы отправились в деревню, и я там трудотерапией воспитывала детей. Да? То есть это полоть морковку, поливать помидорки, следить за кроликами, рвать им траву. В общем, все вот эти деревенские моменты, трудотерапия, она очень хорошо выбивает всякие гестические моменты. Если вы живете в городе, вполне можно сделать какую-то социальную трудотерапию. Приучать ребенка к труду, даже если у вас достаток, это никогда не плохо. Если посмотреть на большое количество биографий успешных людей там миллионеров, миллиардеров, то вы можете увидеть, что в общем то все они проходили трудотерапию. все. И Цукерберг, и Билл Гейтс, они не были из таких вот прям уж супер-пупер богатых семей, чтобы им везде соломку стелили. Предпринимательская мышление на то и называется предпринимательское. Нужно все время что-то предпринимать. А если ребенку предпринимать только менять iPhone с 10 на 12, то это не предпринимательская мышление. Поэтому заставляйте детей работать. Чем раньше они пойдут работать, чем раньше они будут отсекаться от родителей, тем больше вы сделаете хорошего и большого вклада в своих детей. Угу, спасибо. А вопрос от Евгения, который не участвует в розыгрыше. Он звучит, как записаться к вам на тренинг, скиньте ссылку. А, Евгений, ссылка на аккаунт Анд... а, Марины есть в основном в чате «Емидова Марина В». Mm -hmm. угу. То есть вы можете в чате прямо вот написать. Все аккаунты есть. Так, на этом вопросы пока завершились. Андрей, продолжай. Ну, я бы с удовольствием продолжил. Время не позволяет. Поэтому, Марин, вам нужно сейчас выбрать наиболее понравившийся ответ, вопрос. И мы вручим подарок благополучно человеку. Вы же, ребят, в свою очередь, пожалуйста, не забывайте подписываться к нам в Инстаграм. Демидова Марина, Дмитрий Хамьянов, Кипаев Андрей. В чате выложили, посмотрите наши аккаунты и ждем вас в гостях. Марин, какой вопрос а, вам ну, больше всего знаешь, понравился? Знаешь, Андрей, мне больше всего понравился вопрос о том, как ребенка воспитать, когда есть достаток, чтобы он не вырос эгоистом. То есть это вопрос от зрелого родителя, который действительно думает о будущем своего ребенка. И я считаю, что ваш подарок будет очень к месту и родителям, и ребенку этого родителя. Я думал, честно говоря, что вам понравится вопрос о том, какую ошибку вы совершили в жизни от меня. Хотел подарок получить. Да, Людмила, напишите, пожалуйста, в чат или мне, или Андрею, да, то есть мы отправим вам подарок, вот, или можете написать прямо сейчас в группу, вот, то есть ваши контакты, да, Марина, дайте, пожалуйста, напутствие, что ли, родителям, как, вот, еще раз, да, то есть, может быть, резюмируя, или вот, как все-таки воспитывать детей вот в наше время, да, то есть вот с его особенностями, да, Дим, что значит в наше время, когда было легкое время? Если посмотреть со дня сотворения мира, легкого времени не было никогда. Наверное, в этом и есть радость жизни, ведь Дау это путь, и нет никакой конечной цели, кроме как приблизиться к тому итогу, в день, который ты будешь подводить итоги, а что же ты все-таки сделал? Да, поэтому мне кажется, что. Самое-самое лучшее для любого родителя – почаще смотреться в зеркало. Вот что вы хотите увидеть в своем ребенке, увидьте в своем отражении. И если чего-то в вашем отражении вам не нравится, то посмотрите на ребенка, он вам обязательно отзеркалит. Мы всегда думаем, что дети, ну, всем известно, что дети – это наши учителя, да, но мы иногда не хотим вставать в позицию ученика. Это так болезненно, особенно для тех, кто уже добился какого-то социального статуса. Поэтому почаще заглядывайте в зеркало, смотрите на свое отражение, анализируйте, что вам нравится, что не нравится, и только после этого начинайте разговаривать с ребенком. Не начинайте с претензий. Ребенок ничему а, плохому вас не научит. И ребенок вам точно ничего не должен, так же, как и вы ребенку. Будьте счастливы, вы как родитель, и тогда ваш ребенок будет тоже счастлив и успешен. Я надеюсь, было много сегодня полезного сказано. Точно не все, поэтому мы вас с удовольствием ждем и еще на наших эфирах. Следите за анонсами, У нас каждый эфир интересный. А с своей стороны хочу сказать огромное спасибо Марине, огромное. Огромное спасибо, друзья, вам за то, что пришли, поддержали нас и ее. С вами нам намного легче. Дим, тебе жму руку, благодарю тебя тоже от всей души. Ну что, друзья, от 1 до 10 поставьте, насколько ценен был для вас эфир. И если кому-то интересно поближе познакомиться с Андреем Дмитрием, напишите мне в личку. и обязательно вам сброшу контакты.